Меня очень отталкивают Высокомерные люди Такие Что ставят себя выше других Обливая грязью при этом тех За счет кого однажды они поднялись Из этой самой грязи Грязь видно так сильно приросла как душе Что они источают ее вокруг себя Что же? Кто чем наполнен, так сказать. Только помните о том, что нельзя вымазать другого человека в грязи самому остаться чистеньким.